Супер, ультра, мега, гипер жарко. Да. Ёбаная жара душит. Я поэтому вчера не стримил из-за жары. Надо было сегодня, конечно, тоже отмазаться. Но <laughs> это был бы, наверное, перебор. Вот так-то лучше. Стремит Аутер Варлдс пять дней подряд из-за жары. Не стримит бы из-за той же жары. Ну, да я! Ну да я! Ну, ну да я! Да я! Да, да я! Да я! Да я! Поджог тебя, судя по всему.